Сейчас я мало пишу песен, хотя достаточно много пишу стихов. И вот в кои-то веке вдруг написал песню, которая, я сам понимаю, что она может не ахти, но она передает вот именно мое сегодняшнее состояние и состояние, я думаю, многих моих ровесников, а их здесь много в этом зале. Я ее назвал «Романс утопающего». Заря, горела над волнами Бескрайние моря Лежали между нами А я твердил плыви Сквозь радости и муки От берега любви До берега разлуки От берега любви до берега на разлуки. Встало и росло, Полдневное светило, В моей руке весло. Еще послушно было, Скорее позови, Я поплыву на звуки до берега любви.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 Протянутые руки, А до берега любви, До берега разлуки, А до берега любви, До берега разлуки.